команда выполняет вообще что это за злей такой робот собака расскажи про все что считает это было видимо неизбежно смотрите а это что это хлопает она собака бабарака да Собака-рабабака. Но дразните ее не надо, однако... <звы> Дорогие друзья! Всем, маткульт, привет! С нами Альберт Сфистеха, Живет долгопрудно. Мы с ним работаем в одном и том же институте. <звы> ну, можно считать так. <звы> и знаете, ли, чем он занимается? Он... Смастерил рабабаку Это есть такая песенка. Собака-бабарака, да? собака рабабака но дразнить ее не надо, однако. Вот сейчас мы послушаем, можно ли дразнить собаку рабабаку Вообще, как эта идея появилась? Ну и посмотрим, как она пляшет, команда выполняет. Вообще, что это за зверь такой, робот-собака? Расскажи про все. Да, ну, наверное, ради справедливости надо рассказать, что вся эта история началась в 1987 году в Соединенных Штатах Америки. В 1987 году? Да, в 1987 году была создана компания Boston Dynamics, наверное, всем известная, профинансировала ее такая структура как DARPA. Тогда начались у них, собственно, первые разработки, первые движения в сторону шагающих роботов. Да? Слышал, я слышал. Вот. Да, слышал. На самом деле, если мы заглянем еще глубже, я считаю, что все то, что мы как инженеры черпаем, запустил Лукас еще в 1972 году, когда на экраны появилась первый звездные войны. Да? Насколько мне понятно не изменяется в 72 году нас... Я не знаю, кто ну вот, сейчас. Я, ну, вот я родился в 73 Ну вот, вот. Я просто помню, что у Депа вышел Инрок и в 1972 году. Инрок, mm. вот, вот. помню. И, собственно говоря, тогда были заложены все основы того, чего сейчас черпается в плане робототехники. В седьмом году американцы все это начали разрабатывать с точки зрения мехатроники, с точки зрения применения. Естественно, все это изначально было направлено на цель на оборонный промышленный комплекс. Но Собаки должны были идти на войну. Да? Ну, И не только собаки, ну, вообще роботы. В принципе, да. да. Я да. помню, какие-то фильмы были, там какие-то киборги, наемники стреляли из деревьев, вот что-то в этом духе я уже видел. Мне кажется, вот если мы возьмем весь зарубежный кинематограф, он, в принципе, с «Терминатор» и прочее, все остальное. Ну, все, что связано с фототехникой, все, все про вот это. Да. И, как ни странно, вся эта фантастика потом находит практически в жизни такое же применение. Вот. Но, как ни странно, широкое именно применение э -э дали не американцы, <crest guidelines> а китайцы. А Потому что, когда говорят про Boston Dynamics, реально, сколько их... Будем так говорить, произведено и сколько их реально работает, тут большой скепсис. Американцы большие молодцы с точки зрения шоу, с точки зрения э, маркетинга и прочего. А, а кто да. реально ставит на конвейер и дает э, миру продукт, это китайцы. Вот. И это, собственно говоря, да. одна из их две компании, ZiproboTech Unit и Unity3. Там собака, которая сейчас есть в ногах, а это как раз из э, истории из Unity3. Вот, потому что именно они дали этому вот серийно-массовое производство. То есть таких моделей из конвейеров сходят в месяц 400 штук. Только вот таких. Вот таких да, собачек, да? да Только в таких. месяц 400 штук. 400 штук, да. А вот. Тут так. нужно понимать, конечно, то, что это производит не одна фабрика. Это несколько фабрик. Китай, что, да? Да, потому что собака сочетает в себе, на самом деле, наверное, там... Большое количество всевозможных технологических новшеств. Что она вообще умеет? Расскажи да, подробнее, из вот, чего да. она состоит, что она да. умеет. Наверное, наверное начнем с анатомии. А, да. У нее 12 моторов, без коллекторники. А вот, собственно говоря, два, которых мы видим, и здесь третий. То есть у нее на каждую лапу по три мотора, и того 12 моторов. А на борту у нее три компьютера и Джетсон. Jetson – это, собственно говоря, то, что и дал большой пуш вот этим всем роботехническим что Jetson позволяет обрабатывать информацию на борту. А, а что это такое Jetson? Jetson, Jetson? это плата. Jetson. Это плата InVision джетсон Компьютер, вот. да? Да, да? Да, да, Мини да, мини-компьютер. У нее здесь съемный аккумулятор. Вот мы... Ой, ей не больно сейчас? Ну, вот он съемный, <свят> его хватает на где-то... Uh -huh. Час активной работы, и его можно, то есть один разрядился, другой зарядился, uh -huh. Вот. Uh, у нее есть глава, как неудивительно, Там находится камеры. Она нас может видеть. Uh, вот uh... И как uh -huh. она видит и что-то понимает, да, что перед ней там человек. Uh -huh. Ну, смотри, вот у меня есть в руках джойстик, то есть псины можно управлять при помощи джойстика. Сюда можно вставлять uh -huh. смартфон и мы можем управлять ей, ее глазами, то есть на мир смотреть глазами собаки, а можно при помощи VR, при помощи VR, то есть мы надеваем очки виртуальной реальности и ходим, но очень неудобно, там же дома начинает кружиться. Это вот как, я один раз мне надели их, это когда в музее, да, ты э, одеваешь и вдруг видишь там Россию, как она была в 1862 году, да, вот это вот. Ну, да, здесь, просто... Один раз я видел такое, Но здесь да, ты просто наденешь такое. VR и будешь просто вот ее глазами смотреть, вот у -у -у. Ее да. Плюс она вся утыкана вот датчиками, на пузе у нее датчики, здесь у нее вот эти открытые, открытые порты, то есть ее можно прошивать, программировать. По то большому... есть можно запрограммировать, смотри, да. может лежать спокойно, а она при этом какое-то действие сейчас сделает, не знаю, попрыгает куда-то там. Да, ей И можно, можно управлять при помощи компьютера в удаленном доступе, все. То есть ребята с МФТ их даже научили, настолько они их сейчас юзают, научили ходить полностью на задних лапах. А, Пол то есть, ну, там, э, почему собаку легче, чем человека, да? Потому что у него 4 лапы. А... В принципе, человека тоже уже можно, да, фактически, раз на задних местах. Но ну, смотри, вставал, а, да, да, если мы даже в, в, в, вернемся в некий экскурс такой в историю, потому что Бостон Динамикс в, в один период времени много занимался антромопоморными роботами. А дни, да. Да, но выяснил, что все-таки. Наверное, не, не зря за основу была взята вот четвероногая, опять же мы говорим собака, да? ну, вот сходцы. потому что живучесть и проходимость больше, чем у антропоморфного. Ну, то есть на антропоморфного робота требуется больше движков, больше гидравлики проче, прочее, прочее, прочее, то есть 4... А гидравлика, значит там какая-то жидкость, да, вот где-то? Ну, то есть... Я... вот чтобы прямо держать. Там жидкость да, нужна? Ну, там много приводов. Интересно. Вот, Интересно. Ну, вот возьмем нашу анатомию человека. У тебя есть колени Да, да, да это, да, стояли, мотор, да. это каждый мотор. каждый мотор, да. А здесь в этом плане все проще. Собаки, у них больше проходимость, причем мы даже замеряли в зависимости от колесной гусеничной техники. Могут по лестницам подниматься. Если она упала на спину, она всегда может перевернуться на ноги. В отличие от некоторых жуков. Да. Кстати, то есть ты мог на самом деле мне на пятый этаж ее не тащить, ты мог ее внизу это самое сказать, фас, фас Саватеева, фас. фас да у нее есть а, да, еще одно, ah, ну, давай так слово говорить, преимущества не будем, но что она умеет делать, что не умеет, допустим, делать живые собаки. Живые собаки не умеют ходить в бок. а здесь моторы позволяют. <audiences> а, да. она, они падают сразу, да, шарахаются? Как Мне кажется, если падают, живая да. собака, она вообще, в принципе, по своей анатомии ah, Она шарахается. Она шарахается и падает. Ну, то есть, у нее лапы так устроены, что она... А я ужасный кадр. Собака Баскарвили, помнишь, этот иностранный фильм, не наш? Не с Михалковым? Нет, другой, это наш, а там не показана сцена с этим Спаниелем, а есть ужасная сцена, когда собака Баскарвили бросается на Спаниеля в иностранном фильме. Ну, наверное. Она так, бог так Наверное. Вот, поэтому собака это такая умная платформа, на которую можно крепить все, что угодно. Она бегает где-то 12 километров в час. Она может слушай И так сколько она может бежать? Она значительно быстрее меня бежит марафон, значит, да? Или сколько она бежит? Ну, она, марафон может пробежать? Марафон может, но опять же, здесь все ограничено будет зарядом аккумулятора. Это же будет вообще пиар какой-то. Представляешь, да, там вывести на московский марафон рабабаку и она пробежит. Ну, да, да. Пиар, хочешь. У хоть них большой 17 сентября будет. А, ну вот, кстати. Я вот, зарегистрировался да. уже. Ну вот, мы вот побежим вместе с собакой. Плюс 6 килограммов полезной нагрузки. Нужно понять, та псин, которая сейчас есть, это самая маленькая семейство. В этом году вышла модель B1. Она может ходить под водой, прям полностью под водой. И тянет до 70 килограмм на себя. Но это такая, уже такая вот история такая. Да. То есть китайцы, я за ними наблюдаю, в год они делают два апгрейда псин. То есть каждый год они дают по две новых модели. Вот, что э... они хотят? Я... Это чисто научный интерес или это все-таки что-то в сторону войны? Там, или я думаю, что это, безусловно, конечно, это все движет науку. Ну, да, также само как... собой. Да. Но я подразумеваю в тех объемах, которых они это производят и в которых они готовы это производить. Это, это это это это больше, чем про науку. Но вот, вот, вот, вот, вот так вот. Да, то есть ролики, которые сейчас есть в интернете, они при помощи дрона их уже поднимают. На собаке установлен мелкокалиберное оружие, десант. То есть вот в принципе, все. вот нет. Реально, например, бомбу доставить до места и взорвать. Да? То есть, это как дрон может работать. Вот, да. Бежит такая собака да. в окоп, и никого нет. А, да? Да. Моби, если до этого ее не расстреляют, как войде еще расстреляет, да, такое. Ну, войну использовали овчарок, которые натренировали на немецкие танки. В советских войсках было такое подразделение. Я просто очень помню кажется, было 9 мая, и у нас был. Я сам родом из Астрахани. Угу. И у нас был дедушка жил во дворе, дед Толли его дворе. Мы его любили за то, что он сухарики вытаскивал. Вот. И нас кормил. Это были 90-е годы, и как бы это было за счастье. И вот однажды Толя сел и мне рассказывал, как у него был велосипед, и были натренированы овчарки на немецкие танки. Вот, и, вот, вот да, то есть такие вещи были. И к ним привязывали гранату, что К ли? ним привязывали э, овчарки. Ну, да. Но ее убивали, да. короче. Она, да, да, да, да. Да. она добегала и подрывалась. Да. Подрывалась. Вот такие вещи. А вот на смену в том числе приходит роботехнический Но у них есть массы и других применений в гражданском секторе. То есть у нас были кейсы, когда мы устанавливали датчики на утечку метана. Ну, допустим, у нас... есть человеку нельзя войти. Ну или лучше не рисковать, да? Шахты. Кстати, гениально. То есть она может забежать туда. Где человеку быть нельзя. Да. Плюс не забываем, что он на, ну, вот не на эту модель, а на модель покрупнее устанавливает манипуляторы. То есть сверху рука манипулятора, она может что-то захватить, взять. То есть, и а это уже между собой два этих механизма дружат. Вот. Есть уже взрывы защищенные собаки, такая компания Швейцарская Animal. Они вот делают... Что это. же они не как бы, вот подождали бы с этими всеми военными действиями до момента, когда уже просто собаки друг другу будут дырать вот такие? чтобы не жалко было я думаю скорее всего это и выступит драйвера. дело в том что как бы это и является то есть цель простая вот народа сидят да мы там претендуем на то-то те претендуют на то-то ну хорошо ну давайте выпустим наших собак у кого собаки круче те и получат чтобы но мир не... просто людей, да? технологически пока к этому не готов в таком количестве mm -hmm. но то что мы сейчас наблюдаем мы уже видим же что война дронов идет это же все равно все роботехнические комплексы раньше на дроны как смотрели ну какая-то игрушка да да, да. А, там тест драйв под названием военные действия показать да, что что это там, mm -hmm. рабочий инструмент да. рабочий инструмент да ну то есть вот так это происходит вот, у американцев есть такая даже компания Госроботикс, они mm -hmm. делают именно собак, они уже патрулируют у них в Филадельфии базы, такие уже вот армейские, они армейские, они более там защищенные, более неубиваемые, но здесь все равно есть там пластиковые узлы, а там вот уже... Какая, это... да, какая хилесовая пята? Или не будешь рассказывать? <саскивание> Нет, почему? Не? Я их достаточно давно юзаю, и я mm -hmm. знаю всех их слабые места. Как говорится, дьявол прячется в мелочах, и это не является исключением. Допустим, если говорить про конкретную модель, uh, у них достаточно быстро перегреваются моторы. Ну то есть час работы и ты прям а. трогаешь ляжки, и они такие По вот, то ну, есть бывают горячие. Побежала марафон и через час свалилась. Ну, пробежала 12 километров. Перегрела. Так пойдет, как да? они эти моторы с пассивным охлаждением? Есть уже собаки там внутри кулер, мотор, угу. они охлаждаются. Эти, естественно, им нужно отдыхать. Плюс китайцы, как всегда, экономят вот на всех вот этих вещах, проводах, вот этих платьев. Все китайское. Да, и <с здесь <с вот э, бывает что-то лопается, и вот-вот-вот в этом. Но живучесть они тоже свое продемонстрировали. У нас падали собаки в метрополитене с большой высоты. Да? Да, и вот как бы кишки наружу, ну провода. И все равно при этом живучие. Да, я однажды даже наблюдал сцену, как у собаки сделал один мотор, и она ходила это очень напоминало огонь агонию... живого. Да. Вот, вот это такая, конечно, жалость вызывала. Вообще интересно, что да? за людьми. То есть начинается, как бы наша, наша жалость, которая направлена на живое существо, переносится на человек так устроен, да? видимо, генетически, а сколько он наблюдает за людьми, конечно, есть целевая аудитории женщины, дети, мужчины. А... Да, набью. а вон. Давай, вон набьем, с такой, да, да. Ага. А, мы почему-то пытаемся все равно одушить железо. Ага. А вот есть такая у нас у людей особенность. Да, мультики всякие там про слона этого Как он там его звали, то Йоку, что ли, нет? Э, Советские мультики, летающие звери там э, музыкант робот нарочно совершил ошибку, чтобы живые звери выиграли, ее Но... подвергли разбору. Она сказала, мы ну, может, встретимся, но это буду уже не я. Потом а -а -а. ее разобрали, и как-то финал был хороший, что они все равно встретились, пошли в кино, и это была все равно она. Но мы проводили эксперимент, мы селили в одной комнате роботехническую собаку, живую. А, да, да. Что тут, делаем? Ну, вот, вот, вот посмотреть реакцию, как будет живая собака реагировать на э, механическую. А, поселили, да? Поселили, да, а -а -а. поселили. Поселили в одной комнате. И... Да, да, кстати, это был мой вопрос. Следующий. Да, ну вот я... Видишь, что будет, если здесь будет сейчас сидеть да, в живой В своем большинстве я наблюдал, потому что это тоже удивительно, но это зависит от породы еще собаки. А, она на нее никак не реагирует, пока вопрос не касается, пока не принесли миску с едой. То есть, как а, приносится миску с едой, и это подходит к ней, то есть сразу рычит. конфликт интересов происходит. Рычит, да? Она рычит, Ры -ры. Э, негативно. Ры -ры. Да. А кошки тоже не реагируют на такую собаку? А, вот на кошках, кстати, не проверяю. Интересно как. Ну, надо проверить, да, да. Будет ли она ее ассоциировать. Тут же, я думаю, еще вопрос запаху Я думаю, желудка там больше, чем визуально, чем восприятие Ну, вот. кстати, так. Но это к собакам больше относится. То есть собака не чувствует запаха это собаки. Поэтому для нее она не собака. Но ну, когда она требует ее еду, она становится, если не собакой, то конкурентом. Ну да. да, да, да. да, да. Вот, поэтому здесь вот, вот такая вот картина. Как реагируют люди, как реагируют животные. А, допустим, в Японии их заводят уже в качестве домашних питомцев. А, дело в том, что японцам по закону нельзя заводить животных дома. У них очень маленькие квартиры, поэтому у них есть кота-кафе, люди платят деньги, приходят гладить котиков. И для японцев это выход. У меня есть товарищ, он наполовину русский на поинтс. А вот, и он мне постоянно приезжает, рассказывает новости. Да, вот у них там уже сейчас можно жениться на роботах, да, на аниме персонажах. Ну, слушай, это самураи. Вот, да. Во всем, ну, то есть, вот так вот. И у них это, естественно, все в другой ипостасе. Да, если мы все равно на это смотрим как на диковину диковину, да, и морскую, то у них это вполне вот-вот-вот. В Китае они уже бегают, разносят еду, как доставщики. У нас Яндекс тоже эти машинки, ну не собаки. Да, мы обсуждали с Яндексом на момент того, чтобы еду, но пока с точки зрения менталитета их, скорее всего, будут. Я думаю, утаскивать их могут Принесла, вот тебе мешочек, да? Хотя мы же видим, что самолеты вроде там же есть же датчики, ну датчики датчикими Ну то есть я думаю, это лет через пять, а может быть и раньше будет такой достаточно обыкновенностью, да? Слушай, я вот я, конечно, не дуть, но вопрос хочется задать, а сколько она стоит? Слушай, а вот просто эти... интересно. нет, градация очень понятная, как бы вот эти модели в розницу, да, они доступны, они начинаются в районе там от 500 тысяч рублей. Понятно, вот это, что да? да, в Китае это будет. И там на данный момент самая дорогостоящая модель где-то в районе э, там десяти мультов, это вот эти все B1, но там уже такие вот они сложные. Вот, поэтому, ну, собственно, говоря, вот, вот, и опять же, цена будет снижаться в зависимости от количества выпускаемого, и все. Ну, законы серийного. Ну, естественно, ага. вот. нет, я бы, куда она упирается, в какую цену, то есть, какова себестоимость, например? Ну, себестоимость, это, понимаешь, это как вот себестоимость айфона я на заводе. Я на заводе на это хотел спросить, я да. неправильно. Себестоимость айфона на заводе там составляет 50 долларов. Китай То есть, в принципе, это тоже, да, может быть 100 тысяч, а, а не 500 тысяч. Да, да. Все же остальное, как бы, ну, да. маркетинг, я операционные понятно, расходы. И, То есть, реальность и, это... это 100 тысяч? Ну, я думаю, плюс-минус, да. Уже при, при конвейере. Uh -huh. вот. Ну, потому что иначе тогда пазл не сложится. Вот. Поэтому, вот, вот, китайское чудо. Во многом... Опять же, когда мы говорим про китайское чудо, не нужно забывать, что все китайское чудо полностью обязано Советскому Союзу. Из за разработки, а, да? Дело в том, что когда Сталин дружил с мао Цзэдуном, а в Китае был дичайший голод, да. большое количество советских инженеров было направлено в Китай, которые, собственно говоря, обучали и поднимали это производство. Я этот феномен как а, понял. То есть китайцы в своем большинстве не знают ни одного слова по русски, по английски, но у, у них так как развитый социализм, у них нет ночных клубов, но есть караоке. и они на распев поют наши песни подмосковные вечера и Катюша. Я задался этим вопросом, откуда корни. Мне китаец вот рассказал. Да. Они вот, ну то есть. У китайцев Рис. есть культура выращивания риса, а она имеет свою последовательность. Поэтому они знать не знают, что они собирают на заводе, у них картинки, и вот они это делают. Mm, технология и, копирования, да? да очень да, хорошая. Да, да. Китайцы не и сильны. И, работоспособность нефиг... и очень невероятная. Просто невероятная. <свят> очень невероятная. <свят> я не <свят> знаю, видимо, корень женьшеньный делает свое дело. <свят> да, да, да. Но, кстати, был проверен. Действительно, он поднимает работоспособность. Ну, я как-то один раз я чуть-чуть увлекся, и больше я вообще не понимаю это дело. Ну, это такое история. Золотой корень ты имеешь, да? Ну, вот-вот, да. Ну, его... за радиола. Ну, я помню, или, или нет. я помню, у нас был большой, нам нужно был проделать большую работу, и нам требовало огромного в общем, физического умственного труда, и нам китайцы угу. разбавили в курином бульоне этот корень женшенник. Я не верил в это. Оказывается, да. Но ты нет, два, ну, ч... наркотик два дня это как. Да? Ну, такой только натуральный. Но все равно организм-то потом он просит. Давай не опашешь, а потом. Конечно, отдыхай, да. Точно, точно. Ну, нормально, обычная похмелья. Да. Слушай, да. Вот ну вот. Что, покажешь в работе, наверное, да? Или еще что-нибудь расскажешь, А ты спрашивай, потому что работе-то я покажу. Ну да. Нет, я бы Видишь, я пытаюсь понять, что еще спросить. Ну сколько у нее степени свободы, не знаю, на каких уравнениях механики это все записано, там, какие-то системы дефуров, какого размера эта вся система, вот. Ну, смотри. Что-нибудь такое, а да? То есть, а мы те... а как, Матхуй, привет, Ну, да? понятно, да. Конечно. Зубак, привет. Да. Ребята с МФТИ научились до того ее заюзали, что они научились ее полностью ходить часами на задних лапах. Причем <звы> вот эти моторы так перегреваются, но она не падает. Я, когда это увидел, а это я увидел тот когда и мы с тобой в Новосибирске познакомились, я ну, был прям вот под впечатлением. Мы познакомились на <coughs> фестивале... Инхаб. Инхаб, да, каких-то инноваций, да, многих. Я там читал просто лекцию по математике. И смотрю, ко мне подходит собака. Ну, сейчас мы запустим ее, она подойдет, да. Подходит собака, ну, прям на меня смотрит, я офигеваю. Сзади хозяин идет, говорит, Алексей Владимирович, давайте запишем. Ну, Маткульт, привет про это видео. Я говорю, Давай запишем, значит, ну вот. Записываем. Да. То есть, технологическая комьюнити юзает хвосты в гриву, что только с ними не делает. Причем, я даже, когда отправляю китайцам эти ролики, сами даже китайцы в таком большом шоке находятся. То есть, они даже сами не знали, что такое возможно. Надо, есть... кстати, все вот материалы. У Альберта полно всяких видео, материалов. Да, мы повторяем. Все это будет в описании да. к видео. и Есть уже в тот момент, когда вы смотрите. Так что, если интересно, потому что я могу сейчас не задать каких-нибудь вопросов. Более того, я э, предлагаю всем задать Альберту любые вопросы. Альберт посмотрит это видео и в комментариях будет отвечать на все ваши вопросы. Вот. Так что, если я что -то не задал. Э, если я что не задал, то да, да, вот. А жутко интересно посмотреть, как она в деле работает. Ну, запускаем шайтан машину. Давай! Сейчас как раз пауза в этот момент. Вот так вот ночью тебе. Смотри, смотрите. Ааа! Это что, это хлопает она? Нет, ну он кто-то? Ой, ой! Ну кусать, не кусать, но ну, он очень больно. Мне на ногу. Железный. Железная собака. Помнишь песню Собака-рабабагата. Собака-рабагата. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. А покажи, встает. ну-ка, ну-ка, ну-ка давай, встань, встань. Маргарита, вставай на задней лапке. Дай лапу, Маргарита, дай лапу. Ой, да, так, так, так, так. Как она на спину. Ой, ой, ой! Как она валится на спину? А, давай. Ну-ка. Так. Это с помощью компа, да? А, нет, просто надо запомнить командование. У меня же все на командах. Да. Маргарита, сейчас ты на спину ляжешь. Протянешь ложку. Ой, зацепила, справа запинул, сейчас Так, Маргарита, прости. А, сейчас. И майор про кстати. Повторюсь, Офигеть. Здорово. Ну вот, серьезно, мы туда пойдем. Да, давайте, давайте достигнем, да. Пойдем. Что, ее подали? Лаза, да, немножко. Ну-ка. А что происходит, когда она поднимается, она что считает? Это было, видимо, неизбежно. В какой-то момент. Его не разбили. Если коснуться вопроса математики, а здесь, наверное, физика и математика, потому что мы с ребятами из МФТИ тогда ее прям досконально препарировали. А у нас даже есть фотография, на столе лежит, распотрошенная И мы пытались.. По... Собак. Да, да. Мы пытались понять, как бы почему, потому что частый вопрос, почему собака всегда, даже когда ты ее поднимаешь. Она дергает лап Сучит лапками, потом да. бах, и она падает куда-то за Ну, вообще, в принципе, они устойчивые но есть такая история. А, дело в том, что у них здесь а, находится датчик в лапах. И я это называю, что она всегда должна рыть землю. То есть она всегда должна чувствовать под собой а, поверхность. Потому что мы не коснулись этого... У них есть несколько режимов. Спорт-режим, то есть когда она очень дико-быстро. Есть режим лестниц, когда она лапками аккуратно и спускаются они задом. Угу. То есть она всегда должна угу. чувствовать под собой... Можно, кстати, любительски заснять, как она с лестницы вниз будет идти и вверх, да? Чуть-чуть еще последнего, ну, да? да? Бы нет? На этот просто снять. Вот. И это к вопросу, то есть тут математики достаточно на самом деле много. Потому что то, что я смотрю, что наши технологическая комьюнити юзает, это в первую очередь все вот эти... Вещи связаны с, с ее устойчивостью, с ее походкой. Почему, mm -hmm. опять же, лапы всегда полусогнутые, они а прямые, да? То есть здесь много вот... Э -э ну круто, что она встает. то есть она даже если падает, она встает, да? Да, да со спины встаёт, да. Встает, со да. Спины встает, все да ну, потому что моторы позволяют вот это вот делать. Ну, такая вот, да, да. Класс! Да, да, да. Слушай, ну круто! Круто! Спасибо огромное! за видео, спасибо за то, что приехал вместе с ней с такой тяжелой mm, с собачкой, да, за то, нет, что DC? да, дети DCI Я на самом деле очень хотел, чтобы это было здесь, именно чтобы дети были. Честно правильно. говоря, мне не сложно приехать в ПТИ, но хотелось показать дети, детям, да, да, да, да, да, вот. Вот. вот, здорово. Ну посмотрим, куда нас вся эта история приведет, будем ну, наблюдать. Да. Будем наблюдать войны собак, да, там 2027 год. Напала армия из 100 тысяч китайских собак на американский легион из 100 тысяч американских собак и в неравной схватке, значит, каждая китайская собака повалила трех американских и, значит, ринулась на Вашингтон, ринулись да. на Вашингтон и заняли все дома, побили все окна, разломали все унитазы и американцы сдались. На да. этом закончилась китайско-американская война. Иван унитазу сломать Вот так вот. Друзья, Маткульт, привет! Давайте умните и будете включаться в эту борьбу. Да, чей робот лучше, тот и побеждает, что ты поделаешь. Такая реальность. Маткульт, пока. Всем пока.